Ищу хороших соседей. Одних уже нашел. Они, кстати, сделали ремонт и уже благополучно переехали. Виктор, если ты меня смотришь, тебе и всей твоей семье большой привет. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала YouTube. Продаю квартиру в своем доме, в своем подъезде. Двушка с ремонтом в районе бытха. А вот, кстати, мама Виктора Светлана. Светлана, как вам здесь живется в нашем доме? Знаете, прекрасно. Мы очень довольны. Такой замечательный вид, такой уютный дом. И уютное место, спокойное. Нам очень нравится. Спасибо. Вот так выглядит наш дом. Он пятиподъездный. У нас большой, уютный и зеленый двор. В подъезде всего 24 квартиры. У каждого есть свое парковочное место. Имеется у нас даже мангальная зона. А это задний дворик. Здесь реально все утопает в зелени. Тихое, уютное место. Нет проезжей дороги. Дом, кстати, кирпичный. Все коммуникации центральные. Двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи у нас минимальные. Я выхожу, когда с собакой гулять. Я через задний дворик вышел и пошел. Повторюсь, это район. Бытха, улица Дивноморская, дом 12. Место ровное, с левой стороны, а детская площадка. Ну, маленькая такая. То есть вот мы выезжаем, у нас территория закрытая. И здесь, собственно, начинается вся инфраструктура. Отделение Сбербанка. Салон красоты, спортзал. Я сейчас по утрам иногда сюда хожу. На набережной стало холодно. Всякие аптеки, пекарни и так далее, так далее. То есть вот мы едем по улице Дивноморская. Хорошие, широкие, асфальтированные дороги. Остановка вот прям. Под боком. Автосервисы, автомойки. В общем, на Бытхе есть абсолютно вся инфраструктура. Лучше посмотрите видео. Почему я выбрал район Бытха, ссылка выскочит в правом верхнем углу. Сейчас мы проезжаем в санаторий Металлург. Здесь есть бассейн с морской водой. Слева жилой комплекс Идеал Хаус. Там тоже есть бассейн, есть спортзал. Кому интересно, какие там имеются квартиры на продажу, звоните, пишите, с удовольствием вам помогу. Справа. Знаменитая Чебуречная, слева Хинкальная, и вот он курортный проспект. То есть пешком тут идти буквально несколько минут, перешли дорогу, спустились к морю. Там же тропа Теренкур, пляжи Бытха, пляж санатория Металлург, Ворошиловский Сейчас с левой стороны мы будем проезжать апартаментный комплекс Камелия. Я поделюсь с вами как туда сделать абсолютно бесплатный пропуск на пляж Камелия. Это один из лучших апартаментных комплексов. Здесь останавливалась сборная Бразилии, когда в Сочи проходил чемпионат мира по футболу. В общем, Бытха реально один из самых крутых районов в Сочи. И точка. Двушка 56 метров, все комнаты раздельные, изолированная спальня, зал, жилая лоджия. И кухня. Кухня не маленькая. Общая площадь 56 метров. И квартире есть еще определенный бонус. Но об этом я поделюсь с вами, если вы мне позвоните. Также в квартире есть скрепленное парковочное место. Я почему сейчас квартиру не показываю? Потому что у нее не совсем товарный вид. То есть продавец уже собрался переезжать. Там коробки и все такое. То есть сброшу информацию заинтересованным людям. Стоимость квартиры 7 миллионов, с разумным э, торгом. По у меня есть масса вариантов. Звоните, пишите, кому интересно. Есть хорошая э, квартира 36 метров э, с новым ремонтом. Есть 105 метров с видом на море всего лишь за 10,5 миллионов. Э, имеются в квартире два парковочных места. Они оформляются в собственность за отдельную плату. Есть хорошая квартира 47 метров с видом на море, э, с балконом с новым ремонтом если ее за 7800 отадут, это очень хорошая стоимость есть 40 метров за 5800 в жилом состоянии в общем у меня всегда для вас найдутся интересные предложения, поэтому звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах не забывайте подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали поставьте там колокольчик чтобы не пропустить интересные предложения также полно вторичек в инстаграм у меня на сегодня все с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи до новых видео Пока.